Вы доверяете нам здесь, сейчас. Спасибо. И, как я сказала, уходя на антракт, мне очень хочется рассказать стихи, которые выражают мое состояние счастья или приводят к состоянию счастья. Потому что для меня, как мне кажется для любого, артиста, который выходит на сцену, самая важная задача, это чтобы люди, которые приходят на концерт, уходили легче, чуточку, хотя бы чуточку счастливее, чем пришли в этот зал. Потому сейчас я почитаю стихи о путешествиях, о светлой любви, не обязательно взаимной, просто светлой любви, которая готова отдавать и принимать объект своей любви таким, какой он есть. Ну и, конечно же, я почитаю Свои любимые, с ваши, О тех истинах, которые Помогают мне чувствовать себя счастливым. Будьте счастливы! Одолели меня города И машины, И светофоры. Заберите меня поезда За высокие самые горы. Я не знаю, что здесь Меня ждет, даже счастье Решается в споре, забери же меня самолет За далекое синее море. И как быстро бегут года, где мой дом, Где моя опора? где мое навсегда, навсегда. Тише, милая, скоро, скоро.